Я залышал я то как двери не даст Скажи, твой лидер Скажи, я и брат очень дать И будешь, будет, я И мне не Шоу, мы